Вот январские морозы. Небольшие у нас тут. Снег пушистый, золотистый, серебристый. Вот какое счастье для ребятишек. Ой, как красиво. Ух, какой... Диванчик. Тон. Трон снежный. О, Бабах! Бабах! Давай дальше, где снежка побольше. Вот смотри, как интересно. Тут Ферал какой зай. оазис снежный в дровах. Сн... Снежный оазис. Что? Встать надо. Ну пойдем, пойдем. Ну, ты куда-то забурился. Что, встать не можешь. Давай, ручку. Давай, ну, давай, давай, давай, давай, давай. Оп, оп, оп, оп. Ангел А, чтобы ангел не сломался. Ну здорово. Смотри, вон там какое солнышко. Я маленько что-то тоже набрала. Сейчас почищу свои валенки от снега, да дальше пойдем по снежку гулять. Собака соседская неравнодушная переживает.